Всем привет! Так, мы приехали на тест-драйв Ямаха. Hmm. Вот у нас есть Naken GT, на котором я буду проводить тест. Такой 900-кубовый мотик. С виду вроде прикольный, но спереди немного страшненький. но ну, это как на любителя, конечно. Линзованная оптика. Ход вилки небольшой. Это у нас 900-ка. Супер Тенеры. 1200. У меня есть видео с тест-драйвом на, на нем, как я ездил. Ну и вот это вот чудо. Похожая на советскую технику. Только немного лучше. Или намного лучше. Вот такая вот штука. Тоже на него записался. Попробовать. Но это чисто как. Просто попробовать. Потому что, ну, мне не нравятся, например, такие мотики. Ну а тот, тот трехколесненький нужно попробовать обязательно. команды The Raiders. Вот. Одна из топовых команд. Я бы хотел себя топовывать, -то, но последний из других нету. Все, хорошо. Даю Владу белому микрофон. Поэтому можно вашего внимания, уважаемые господа. Можно вашего внимания? Влад белый, команда The будет сейчас вам говорить полезные вещи, поэтому внимательно его слушайте. Так, это у нас 900 кубовый нейкер такий, непривычный. На любителя, честно говоря. Трехи необычная техника. Рівний руль, рулиться непогано. Ну, подвеска жесткая. Может регулировать надо, но подвеска жесткая, дуже жесткая. Ну, мне лично здаётся жёсткая. Он Ну, а так для города, в принципе, ничего. Прикольно приборка цифровая. А это прикольно. А на это, просветик Сейчас буквально прыжок и на это Только надо где-то сломать, да, надо. Зачеркнуть. Ух ты, какой широкий, капец. Капец эти широкий. у него прикол он на сцеплении сам газует ну, а для сцеплении? Чего? чтобы не залог ну, а -а -а. он тяжелый и он сам подгазовывает чтобы нам не пришлось играться газом а -а -а.